Сделал муж электрическую собачку и назвал ее Лелик, уезжает в командировку и говорит жене, дорогая, уезжаю я в командировку, а вдруг тебе захочется налево сходить, ты крикни «Лёлик!» ко мне, и все будет прекрасно. Уехал муж командировку, прошла неделя. Жена и так, и сяк, Кексы то как хочется. Думает, дай-ка я воспользуюсь. И кричит, Лёлик, ко мне! Прибегает Лёлик, час ее, два жарит. Она уже не может, не знает, что делать. Как выключить, тоже не знает. Выглядывает в окно, а там дворник Михалыч. Она, Михалыч, крикни, Лёлик, ко мне, я тебе бутылку дам. Крикнул он, значит, она «Слава богу!» Возвращается муж с командировки, смотрит, а во дворе никого нету. Дворник стоит с ружьем возле дерева. Он говорит «Слушай, а где все-то?» А он им отвечает «Где все-то, я не знаю!» «А, Лёлик, где-то рядом!»